Друзья, только что закончился долгожданный поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Сиронне, где победу нокаутом в первом раунде одержал ирландец. ММА-сообщество быстро отреагировало на эту победу, и поэтому я предлагаю вам посмотреть их реакцию на данный бой. Нейдес, Все еще слабый как черт. Гилберт Бернс. Я же говорил, что это будет первый раунд. Мэнни Гамбурян. Это была лютая херня. Дэвид Митч. Ха, ну ладно. Файт Гост. Сирона быстро капитулировал, но Херб Дин не дал ему этого сделать. Бостон Селман. Конор вернулся в строй. Меган Андерсон. Охренеть, он невероятно охрененно вернулся. Скандально известный снова в деле. Погнали. Дэн Том. Макгрегор пронзил его своим плечом, и это невероятно. Джастин Гэджи. Этот чувак хорош, но не убегает от меня как сучка. Назови мое имя Конор. Джимми Смит. Слушайте, а там ковбоя в раздевалке никто до боя не бил. Почему он такой измученный и уставший был с самого начала? Фелис Харрик, Такое ощущение, что я только что посмотрел боксерское дерьмо. Не могу в это поверить. Дерек Брансон. Одно можно сказать точно. Конор выходит снова убивать людей. Настоящий инстинкт убийцы. Белял Мухаммад. Я не думаю, что ковбой поплыл после того самого удара. Энтони Джонсон. Я уже давно не удивляюсь Конору, но я снова говорю вау. Бен Аскран Хороший матчмейкинг от UFC Конор все еще выглядит отлично Его следующий бой точно будет таким же громким Стивен Томпсон Ладно, так уж и быть, я приму твой вызов, ведь ты славный и уважительный парень Кэтлин Чукагян Невероятно Мэнни Пакьяо Это скандально известный